20 мая Солнце входит в знак Близнецы. Здесь же находятся Меркурий и Венера, что может дать склонность строить воздушные замки и одевать розовые очки. Люди склонны идеализировать происходящее в мире, из-за чего часто наступает разочарование. Что касается карьеры и бизнеса, то это благоприятный период для развития, если не летать в облаках, а твердо стоять на ногах и просто-напросто заземляться, смотреть реально на вещи. Важно следовать принятому стратегическому направлению и не отвлекаться на второстепенные дела. В то же время следует просчитывать каждый шаг или, по крайней мере, прислушиваться к своей интуиции. Расширение мировоззрения, обучение, чтение лекций, выступления способствует завоеванию авторитета, согласию с партнерами и сотрудниками. Благоприятное время для начала деловых проектов, имеющих отношение к юриспруденции, творчеству, благотворительности, путешествиям, решению вопросов с зарубежными партнерами. В течение недели можно ожидать положительных изменений. Далее краткое описание астрологической погоды по дням недели. Понедельник, 17 мая. Растущая луна в раке до 15.43, после чего переходит знак льва. Период Луны без курса с 9.22 до 15.43 по киевскому времени. С понедельника начинается вторая четверть Луны. Это ресурсный период активного внешнего действия. Постарайтесь все свои силы и энергию направить на выполнение самых важных дел. Работайте, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Действуйте активно, не отключайте самоконтроль и дайте себе возможность оценить ситуацию перед тем, как сделать решительный шаг. Избегайте выяснения отношений с коллегами, друзьями, родными и близкими. Оптимистический настрой и внешний благоприятный фон поможет сохранить адекватность восприятия окружающей действительности и избежать последствия необдуманных поступков. Вечер обещает быть интересным и ярким. Луна в 15.43 входит в знак Льва. Люди становятся активнее и чувствительнее к знакам внимания и комплиментам. Усиливаются организаторские способности и жажда действий. Хорошее время для запуска рекламы, встреч, а также онлайн общения, проведения обучающих мероприятий, вебинаров. В первой половине дня, пока период Луны без курса, не стоит начинать ничего нового вторник 18 мая растущая луна во льве в гармоничном аспекте с венерой но в напряжении с ураном дает резкие перепады настроения фантастические планы неизбыточные мечты хорошее настроение спокойствие умиротворение может внезапно нарушить неожиданное известие или события спонтанный звонок нежданные гости или просто непредвиденная ситуация может изменить распорядок дня. Будьте готовы к сюрпризам в течение дня и не нервничайте, если приходится менять все планы. Беременным следует соблюдать осторожность, так как возможно внезапное начало родовой деятельности. Лучше отказаться от работы с электрическими предметами. Процедур типа КУФ, УВЧ, УЗИ и так далее. В этот день может произойти самое невероятное, но на подсознательном уровне многие чувствуют, что может произойти что-то необычное и чудесное. Возможно спонтанное включение паранормальных способностей. Многие решения в этот день принимаются интуитивно. Отказ от стереотипов, реальные действия в направлении изменения своей жизни позволяет легко избавиться от прошлых привязок, обрести независимость и ощутить свободу. Окружающие вас люди могут открыться с новой стороны, Принимают неожиданные решения, непредсказуемы. Среда, 19 мая. Растущая Луна во Льве в напряженном аспекте с Солнцем и гармоничном аспекте с Меркурием. Период Луны без курса с 22.13 до 23.58 по киевскому времени. Повышается чувствительность к окружающим ритмам. Люди наиболее полноценно взаимодействуют с внешней средой. Появляется определенная тонкость, хорошая ориентация в происходящем, улучшается понимание истинного положения вещей. Эмоциональная восприимчивость может мешать сосредоточиться на работе, тем более в этот день увеличивается количество контактов, разговоров по телефону или переписка. Излишнее умственное и физическое перенапряжение приводит к усталости и раздражительности. Из-за чего возможны головные боли, нервозность и беспокойство. А это приводит к снижению творческой активности. То, что лежало на поверхности, теперь отходит на второй план. С детьми могут возникнуть конфликты, сложно достичь взаимопонимания. Хозяйственные и домашние хлопоты, суета вызывают раздражение. По возможности уменьшите интенсивность внешней деятельности, отдохните, расслабьтесь, побудьте наедине со своими переживаниями. Четверг, 20 мая. Растущая Луна в Деве в гармоничном аспекте с Ураном вызывает желание быстрых перемен. Неожиданность может поменять все планы, но новые обстоятельства могут привести к достижению эмоционального удовлетворения или исполнению желаний. Многие осознают, что ситуация в современном мире требует изучения новой техники, компьютерных систем, применения нестандартных методов, которые необходимы для осуществления своих повседневных задач. Сегодняшний день предоставит шансы обрести больше свободы. Можно коренным образом изменить свой образ жизни или место жительства. В течение дня притягивается все новое необычное, интересное и современное, а главное, практически применимая в жизни. Атмосфера в доме может измениться или стать более стимулирующей в эмоциональном отношении какими бы странными или неожиданными ни были события, в целом перспективы складываются благоприятно. Солнце в 22.38 по киевскому времени переходит в знак Близнецы и образует напряженный аспект с Юпитером. Уже во второй половине дня чувствуется напряжение, возможны препятствия начальство, авторитетные и влиятельные люди могут оказывать на вас давление. Старайтесь не конфликтовать, а прислушиваться к советам мудрых и старших партнеров или родственников. Пятница, 21 мая. Растущая Луна в Деве. Период Луны без курса ночью с 22.55 до 4.34 утра следующего дня. Оппозиция с Нептуном и напряжение с Меркурием дает замедленную реакцию на происходящее. Снижение концентрации внимания, что может дать неудачи в деловой деятельности не стоит заниматься кропотливой работой требующей четкой детализации будьте бдительны в этот день увеличивается количество краж и потерь домашних животных не упускайте из виду у многих сегодня мысли путаются речь становится неконтролируемой иногда неразборчивой люди друг друга неправильно понимают трудно учиться воспринимать новую информацию Однако, это хороший день для напряженного творческого труда. И гармоничный аспект с Плутоном делает день очень мощным, энергетически насыщенным. Главное, правильно воспользоваться этим потенциалом. Ведь это хорошее время для решения вопросов, связанных с большими деньгами, кредитами, долгами, алиментами или наследством. К вечеру усиливается эмоциональность, чувствительность и агрессивность. Более слабый человек может легко поддаться чужому влиянию и управлению, а более сильный пытается подавить волю других. Суббота, 22 мая. Растущая Луна в весах в гармоничном аспекте с Солнцем и Сатурном стационарным. Планета готовится перейти в ретро-движение с 24 мая. Видео запишу по этой теме в ближайшие дни. А люди становятся более внимательны друг к другу готовы к компромиссу стремятся понравиться друг другу случайная встреча может иметь далеко идущие перспективы увеличивается вероятность встретить своего будущего брачного или делового партнера в любом случае контакты с другими людьми глубоко западают в подсознание и оказывают свое влияние повышается деловая активность легко завязываются социальные взаимоотношения. В это время партнеры, живущие в свободном браке, могут принять решение узаконить свои отношения. То же самое касается и разводов. Официальные встречи и презентации также обещают быть успешными. Хороший день для рекламы, прямых эфиров, получения информации, интервью, юридических консультаций. В большинстве случаев просьбы об одолжениях встретят благожелательное отношение. С другой стороны, если обстоятельства сложились не в вашу пользу, усилившаяся уверенность в себе и жизненная сила помогут вам улучшить эти обстоятельства и повернуть ситуацию в выгодную и полезную для себя сторону. Воскресенье, 23 мая, растущая луна в весах в гармоничных аспектах с Венерой и Меркурием, но на напряженном аспекте с Марсом в знаке Рак. По воле своего изменчивого настроения многие то взрываются и впадают в ярость, то уходят от конфликтов. Марс в Раке в статусе падения. У меня есть видео по этому транзиту в закрепленном комментарии, ссылка, посмотрите, пожалуйста. Это положение дает беспокойство, подозрительность, капризность. В некоторых случаях позиция в отношениях с матерью и старшими женщинами становится одновременно наступательной и оборонительной. Эмоциональное непостоянство, возбудимость препятствует принятию конструктивных решений. Чтобы сбросить излишнее напряжение, стоит заняться физической работой или активно отдохнуть с любимым человеком или знакомыми. Хороший день для интенсивных романтических встреч. Особое значение приобретает выработка общих критериев со своими партнерами и союзниками. Хороший день для поиска совета или информации, касающейся партнерства, совместных предприятий, переговоров по контрактам или их изменений, а также по юридическим вопросам, совместная физическая работа, также способствует сближению и устранению противоречий. К другим потенциальным сферам относятся вопросы брака и семьи, для некоторых бракоразводный процесс, деловое сотрудничество или расторжение контрактов.